правового обеспечения, извините, в мы с этим человеком общаемся, Дарья Николаевна Пугай. с правового управления Росреестра. Так что, пожалуйста, вот, вопросы совершенно верно, заранее, чтобы было время для ответа. Пожалуйста, Дарья Николаевна. А, добрый день всем. Слышно меня? Раз, раз. Нормально? Раз. Не слышно? Я буду стараться говорить громче. Слышно? Работа не раз, не раз, не раз. Извините, не все, работает. Раз. Все, отлично слышно. А, все, как вы знаете, да, с 1 января 2017 года вступил в силу 218 федерального закона государственной регистрации недвижимости. Данный закон на самом деле весьма серьезное нововведение в связи с тем, что он предусмотрел объединение двух самостоятельных электронных ресурсов. Это ресурс регистрации прав на недвижимое имущество и единый государственный кадастр недвижимости. Сначала я с вами расскажу о неких общих новых положениях, которые появились о том, что изменилось по сравнению с нормами, предусмотренными в 122-м федеральном законе. А затем мы обратимся к неким частным вопросам. Я расскажу о тех проблемах, которые возникают у нас при рассмотрении документов поступающих в государственную регистрацию, и расскажу о тех проблемах, с которыми обращаются заявители к нам, представители заявителей. Возможно, будут какие-то вопросы о о да, действиях в, в суде, о ее интересов, может быть, какие-то дела у вас встречались или идут с участием в есть какие-то вопросы, то задавайте. Отдел правового обеспечения занимается не только да, дачей заключений и правовых позиций по государственной регистрации по сложным вопросам, но и защитой интересов управления в судах. Итак, в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях предусмотренных законов права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения подлежат государственной регистрации. А государственная регистрация является, как вы знаете, единственным доказательством существования права для всех третьих лиц. А, что означает, да, данная норма принципиально, то есть, если у вас есть продавец и покупатель, а, и они заключают договор купли-продажи, то до момента государственной регистрации перехода права все третьи лица, государственные органы, судебные органы, вправе полагать, что право собственности принадлежит продавцу. Вместе с тем, между сторонами, если подписана акт прямой передачи, то право собственности находится уже у покупателя, и покупатель вправе обратиться к продавцу с о понуждением к переходу права. Итак, значит, что касается изменений 218 федерального закона. Сегодня в Едином государственном реестре недвижимости содержатся следующее сведения: Это кадастр недвижимости, реестр прав на недвижимое имущество, реестр границ зон с особыми условиями использования территории, Зона особо охраняемых природных территорий и территорий социально-экономического развития. Реестровые дела, кадастровые карты и книги учета документов. Ведется Единый государственный реестр недвижимости в электронной форме. Исключения, будут, исключения составляют реестровые дела. В них на бумажных носителях у нас хранятся оформленные в простой письменной форме и представленные в бумажном виде заявления а также документы, оригиналы которых отсутствуют в других органах государственной власти, органах местного самоуправления и архивах. Значит, что изменилось? Если ранее у нас при принятии государственным органом какого-либо акта, влекущего за собой переход прав на недвижимое имущество, будь то судебный акт, либо постановление пристава, либо постановление об изъятии, например, земельного участка, то государственная регистрация производилась в заявительном порядке. То есть, все равно заявитель должен был обратиться в Росреестр с заявлением о переходе права. Сегодня же 218 федеральный закон предусматривает, что государственная регистрация производится в уведомительном порядке. То есть, при поступлении подобного документа в управление Росреестра, производится государственная регистрация, о чем уведомляется правообладатель объекта. Так. Интересным значит, последствием и внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации является появление нового объекта гражданских прав, такого как машина-место. О нем мы поговорим с вами немного подробнее. А также у нас появился единый недвижимый комплекс, статья 131.1. А... Да, еще раз. По объектам гражданских прав у нас появились два новых объекта. машины места и единый недвижимый комплекс. С машинами-местами возникает достаточно много проблем и вопросов. Раньше мы с вами регистрировали доли в праве собственности на объект а, нежилое помещение. Это там... Огромный размер долей было, более ста со-собственников. Значит, 315-й федеральный закон, статья 6, разъясняет, как быть долями зарегистрированными ранее в отношении нежилых помещений, которые являются партнерами. Данная норма предусматривает, что лицо вправе осуществить кадастровые работы в отношении принадлежащей ему доли в партнере. Однако, прямо указано в законе, что для осуществления этих кадастровых работ необходимо согласие всех сособственников объекта. Несколько облегчается задача в связи с чем? В связи с тем, что по согласию со собственников, например, на продажу объекта были внесены изменения, согласно которых, если число сособственников составляет более 20, то вы вправе опубликовать сведения о продаже на сайте. Конечно, отдельно такого не предусмотрено для э, случая осуществления кадастровых работ, но теоретически в рамках применения аналогии закона э, такой подход возможен, потому что это очень сложно. Сегодня нет ни одного случая, когда доля в праве собственности на нежилое помещение была бы изменена на машиноместо. Однако заявителей достаточно много с этими вопросами. Почему? Потому что, как вы знаете, есть налоговая льгота. Налоговая льгота по данному объекту. И я вам расскажу о некой особенности, которая связана с позицией Федеральной налоговой службы. А именно, есть письмо Федеральной налоговой службы. Ага. От 8 декабря 2016 года. И она указывает о том, что налогоплательщик правил получить льготу, значит, поставки не более 0,3% в случае, если указано наименование машина-место. А Обратясь 218-му, вы увидите в составе кадастровых сведений несколько вариантов, да, там деление такое основные и дополнительные сведения. Так вот, в дополнительных сведениях в том числе есть наименование объекта, есть вид объекта, есть наименование. Так вот, наименование объекта может быть любым, на самом деле. Это может быть усадьба Петровой, дом Иванова и так далее. Это заявитель вносит по собственному какому-то разумению. А вид объекта, он соответствует фактическому виду объекта. В этом смысле Федеральная Долговая Служба, вот в этом своем письме, она не различает этих моментов. И были случаи, когда заявитель обращается к нам и говорит, что он хочет вот буквально внести одно слово «машиноместо». И на следующий день мы, конечно, ему отказывали, потому что... Понимали его так, что он хочет изменить вид объекта. Но принципиально в случае обращения по обнесению изменений к наименованию объекта да, будет машина место и с этим вы придете в налогу, то на основании этого письма, которое хотя и не является там никаким нормативно-правым актом и так далее, тем не менее для налогоплательщиков такие письма и разъяснения они имеют последствия если налогопротечник на них основывается, то он является добросовестным. Никаких вопросов к нему быть предъявлен не может. Поэтому вот такие вот есть моменты. Еще раз, значит, по места. Сегодня, здесь с изменением закона, сразу те объекты, которые сегодня строятся, многоквартирные дома, в них застройщики в автоматическом режиме должны все это кадастрить и носить как места. То есть это Установлены. проблема только вот с тем, что было ранее. Так, по машинам места. Значит, что такой вопрос возникает в отношении единого недвижимого комплекса, как объекта. Не редкий случай, когда в управление поступают договоры и аренды, в которых предусмотрено несколько объектов э, аренды, например, одно здание, второе и третье. И лицо э, говорит, что не вот, этот договор платит государственную пошлину за регистрацию договора аренды вместе с тем, э, как вы понимаете, предмет этого договора три самостоятельных объекта недвижимости. В этом смысле то, что это один документ не говорит о том, что на самом деле Речь идет об одном договоре. Скорее, речь идет о трех договорах, которые заключены на одинаковых условиях, но в отношении разных предметов. И вот это понятие статьи 133.1 «Недвижимый комплекс» заставляет усомниться в возможности однократной уплаты государственной пошлины в подобных случаях. Как мы можем с вами рассматривать подобную ситуацию, когда у нас, например, два самостоятельных объекта недвижимости, это когда именно, например, два самостоятельных здания, я не говорю сейчас о здании, земельном участке под ним. Раньше говорили, ссылались на то, что это сложная вещь, то есть эти здания соединены таким образом, который предполагает их использование, допустим, по назначения. Как вы знаете, сложная вещь является само по себе общей нормой, вместе с тем единый недвижимый комплекс говорит о недвижимой вещи, участвующем в обороте как одна вещь. То есть является специальной нормой по отношению к 134 статье. Поэтому вот такой вопрос сегодня также существует. Значит, в каких случаях производится учет единого недвижимого комплекса и государственная регистрация прав на него? Это завершение строительства объектов недвижимости, когда их документация предусматривает введение в эксплуатацию в качестве одного объекта. Либо объединение по заявлению собственника учтенных и зарегистрированных объектов недвижимости, которые имеют единое назначение, связаны физически, технологически, либо расположены на одном земельном участке. Отмечу, что, например, предприятие, как имущественный комплекс единый, государственная регистрация осуществляется в, в, в Федеральном Росрегистре. То есть, если у вас в Санкт-Петербурге есть объект недвижимости, являющийся частью предприятия, то сама при себе государственная регистрация будет осуществляться в Москве. Так сегодня государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет это исключительные полномочия росреестра если ранее как вы знаете государственный кадастровый учет осуществляла федеральная государственная кадастровая палата то сегодня федеральная кадастровая палата э, имеет свои задачи э, э, кадастровые инженеры готовят документы для государственного кадастрового учета однако решение о постановке объекта на учет, сегодня принимает государственный регистратор. Государственная кадастровая палата, сегодня вы к ней обращаетесь за заявлениями о выдаче выписок на имущество. Также она выполняет технические функции по ведению дел. Ну, собственно говоря, все. Что касается вопроса э, взаимосвязи государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 218 федеральный закон устанавливает случаи одновременного проведения государственной регистрации кадастрового учета, а также случаи отдельного государственного учета. Зачем это необходимо? Значит, в случае, если закон предусматривает одновременность при этом заявление об одном либо о другом отсутствует, то это основание для приостановления последствий для отказа в государственной регистрации. Итак, одновременная регистрация и кадастровый учет необходимы в случае создания объекта недвижимости, образования объекта недвижимости, прекращения существования объекта недвижимости, образования или прекращения существования объекта, на которую распространяются ограничения и применение прав, подлежащих государственной регистрации. Отдельно, в каких случаях осуществляется это? Создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которая представлена органы государственной власти, местного самоуправления или корпорации РУСАТО в порядке междуведомственного взаимодействия. Прекращение существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРП. Изменение основных характеристик объекта. Так, также я хотела бы обратить ваше внимание на лица, которые вправе обратиться к заявлениям государственной регистрации, либо о осуществлении государственного кадастрового учета. Сегодня заявление вправе представить собственник или иной правообладатель, значит, при одновременном осуществлении государственного учета и государственной регистрации, либо орган государственной власти, орган местного самоуправления или корпорация РУСАТОМ, которые выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при учете в кадастре без одновременной государственной регистрации. Также закон предусматривает такое лицо, как кадастровый инженер, предусмотренный федеральным законом в законном случае. Это положение вызывает много вопросов, потому что найти э, федеральный закон, который прямо предусматривает кадастрового инженера в качестве лиц, которые вправе обратиться, невозможно. Есть косвенные, так сказать, предпосылки, содержащиеся в федеральном законе о кадастровой деятельности, которые сегодня используются в Росреестре для того, чтобы допустить возможность рассмотрения заявлений кадастровых инженеров по остановке объекта на кадастрового учета. Прямо законно предусмотрен, по-моему, единственный случай, это о постановке объекта, связанного с комплексным освоением территории, когда они делают прям очень большой вот этот картоплан территории. А вот в Росреестр столкнулся с необходимостью именно постановки на государственный кадастровый учет по заявлению инженера в иных случаях. Такое заявление о государственной регистрации и кадастровом учете можно будет представить, соответственно, через многофункциональный центр либо в форме электронных документов перед единым порталом. Отмечу, что сегодня у нас не имеет значения место регистрации объекта недвижимости для того, чтобы подать заявление в отношении него. То есть заявление подается в орган, соответственно, в, в многофункциональный центр, либо на портал, вне зависимости от места регистрации объекта, затем документы в порядке мечтуственного взаимодействия пересылаются между органами Росреестра, и государственная регистрация осуществляется в месте, где расположен объект. Но заявителю нет необходимости перемещаться. пределах Российской Федерации. Сегодня, как вы знаете, государственная регистрация у нас с вами подтверждается выпиской из единого государственного регистрации недвижимости, а государственная регистрация договора или сделки специальной регистрационной записью на документе, который выражает содержание этой сделки. Также новым является отмена обязанностей юридических лиц предоставлять свои учредительные документы на государственную регистрацию. 122-й закон прямо закреплял подобную обязанность. Однако 218-й предусматривает, что подобные документы запрашиваются в рамках вишпедовственного взаимодействия. Здесь нужно понимать, что безусловно заставить юридических лица сегодня никто не может. Это не основание для приостановления государственной регистрации, однако, если юридические лица расположены в территориальном других субъектах зарегистрированы, то соответствующий запрос может идти достаточно долго. При этом один из оснований для приостановления является не поступление ответа на межпедомственный запрос в пределах срока государственной регистрации. Сегодня единственным случаем отказа в приеме документов может быть если при приеме не была установлена личность заявителя, который непосредственно обратился с документами, например, не предъявлен паспорт. Что касается оснований для возврата заявлений и документов без рассмотрения, то это, как вы представляете, себе, соответствие формата заявлений и документов, установленных в форме, Наличие в заявлениях и документах под чистой приписок, позволяющих однозначно истолковать содержание, отсутствие подписи заявителям заявления о кадастровом учете или государственной регистрации прав. Также, значит, если в, едином, в единой системе информации о государственных и муниципальных платежах будет отсутствовать информация об оплате государственной пошлины. 218-й закон вот к этому положению, который ранее, ранее содержалось в 22 добавит, что срок, в течение которого эта информация как бы, должна отсутствовать, чтобы возвратить документы заявителя, это 5 дней. Значит, также такое положение, что в виденном государственном реестре имеется запись о невозможности регистрации перехода ограничения правообременения обременения без личного участия правообладателей. Немного остановлюсь на этом положении. Почему? Потому что Росрегистр часто сталкивается с ситуациями, когда имело место выдача нотариальной доверенности на представителя, и затем вместо осуществления действий по отзыву нотариальной доверенности да, порядок который предусмотрен и гражданским кодексом, и законодательством о нотариате. Заявитель приходит в Росреестр и подает подобное заявление. При этом э, порядок э, государственной регистрации, утвержденный приказом Росреестра, таков, что э, документы, касающиеся отзыва нотариальных доверенностей, они проходят через э, как бы, отдел государственной регистрации арест это запрещение. то есть государственный регистратор не сможет внести запись при наличии сведений об отцветоверенности, он это увидит вот большими ухами. При этом заявление о запрете регистрации без личного участия, оно, к сожалению, не попадает вот в этот отдел и технически оно таким же способом не вносится. Поэтому нужно быть внимательным, и если да, имела место подобная ситуация, то пусть лицо подает заявление о запрете регистрации, да пусть, может быть, это будет быстрее, но отозвать доверенность необходимо. Потому что бывали случаи, когда государственный регистратор не обнаруживал эту информацию на момент проведения государственной регистрации, а потом оказывалось, что действия по отзыву доверенности даже не осуществлены. То есть суды рассматривают подобную ситуацию как э, не всегда как добросовестное поведение вот, обладателя права. Конечно, лица пытаются признать действия руссредистрированными законными, но, к сожалению, положение закона и 218 122 о том, что государственная регистрация является единственным доказательством существования права и о том, что право может быть оспорено за только в судебном порядке, разъяснения Верховного Суда, Метражного Суда, в том числе в ПНВД Сибиро-22, не позволяют, как бы, в случае, если государственная регистрация произведена, вернуть все обратно путем предъявления иска из публичных правоотношений заявлений. Да? Ведь необходимо идти с исковым заявлением уже к правообладателю права. К сожалению, вот такая ситуация, когда форма, которая предусмотрена законом, а именно это исковое заявление, это спор о праве, она не вмещает содержание, которое хочет вложить туда заявитель. А в содержании это, что государственным органам незаконное действие произведено, которое прямо запрещено законом. Нельзя осуществлять государственную регистрацию без заявления правообладателя при подобном заявлении при призвичному части. Так, вернемся к закону. Значит, я думаю, вы уже все знакомы, но мы повторимся по поводу сокращенных сроков для государственной регистрации кадастрового учета. Значит, законом установлены 5 рабочих дней для государственного кадастрового учета, 10 дней – это в случае одновременности учета и государственной регистрации, 7 рабочих дней для государственной регистрации прав. Вы должны предпонимать, что Управление Росрегистра не осуществляет прием документов, документы поднимаются многофункциональным центром, либо через портал. И для случая подачи документов через многофункциональный центр мы прибавляем два рабочих дня для того, чтобы выяснить, когда же мы получим с вами результат оказания государственной услуги. Соответственно, в случае, если вы подаете. Раньше, как было раньше, этот срок был 20 рабочих дней при одновременной подаче заявлений, потому что я считала, что подается значит, 10 дней государственной кадастровой учеб и 10 дней государственной регистрации. Поговорим с вами сейчас о статье 26 закона 218-го который предусматривает основания для приостановления государственной регистрации. Это, собственно говоря, и есть э, большинство, э, содержание большинства оснований предъявления заявлений к Росреестру о признании действий незаконными. Сейчас я прощусь к самой нормальной что с вами удобно. Итак, нас, конечно, мы все сами обсуждать не будем, вы все можете почитать статью. Я только скажу, что, конечно, по сравнению со 122-м законом этот перечень значительно увеличен. Законодателям сделано все для того, чтобы у государственного регистратора было минимум э, возможностей вправо-влево отступить, э, чтобы также сократить э, его какие-то какие, э, слишком широкое толкование чего-либо или слишком узкое. Поэтому перечень, конечно, впечатляющий. Всего предусмотрено сегодня 55 оснований для приостановления. Это очень много. Так, значит, любопытным является такое основание, как отсутствие подтверждения. Наличие в случаях, предусмотренных федеральным законом, согласия на совершение сделки, подлежащей государственной регистрации или являющейся основанием для регистрации права ограничения обременения третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления, если с федерального закона следует, что такая сделка ничтожна. Итак, данный пункт. Я расскажу вообще о проблеме, которая вот и раньше существовала при 12 законе и которая вот этим пунктом в том числе подчеркнута и высвечена. Значит, это пределы правовой экспертизы, которую проводит государственный регистратор. Как вы знаете, одним из этапов государственной регистрации при поступлении документов является вот правовая экспертиза. Согласно положениям закона из 102.218, это проверка законности сделок. В значит, было исключено, исключены нотариальные сделки, ну, значит, все остальные остались. Итак, что такое законность? Необходимо нам с вами соотнести понятие законности, оспаримости и ничтожности. Мы знаем с вами, что, значит, недействительная, оспаримая сделка это сделка недействительная, по закону признана таковая судом, а ничтожная сделка это соответственно действительная сделка без э, такового основания. Так вот, э, понятие законности как противоречие закону э, вот, с, точки, с моей точки зрения является более широким понятием, чем понятие оспоримости и ничтожности. Э, итак, если раньше у нас даже в случае, когда э, были сомнения в сделке, государственная регистрация приостанавливалась, в том числе по факту отсутствия согласия третьих лиц, большинство сделок это, наверное, супруги, это согласие органов юридических лиц, либо учредителя юридического лица, либо лица, который указан в уставных документах, может быть, то сегодня у нас с вами приостановить можно сделку, если она является ничтожной. То есть оспоримые сделки, а все у нас сделки без согласия супруга по семейному кодексу являются оспоримыми. Сделки без согласия юридического лица также являются оспоримыми. При этом появилось, есть положение о том, что ничтожность сделка, противоречащая положениям о порядке отчуждения имущества по законодательству о банкротстве. Тоже никто не знает, что это такое. Судебная практика, я не видела ни одного решения, которое бы признало сделку, совершенную вот в рамках банкротства, подчуждение имущества ничтоже. Они идут да, по закону о банкротстве как подозрительные, они идут как значит, оспоримые все, хотя они, могут, они действительно совершены с нарушением порядка предусмотренного законом о банкротстве. И я могу сказать, что, конечно, это положение в случаях, когда речь идет о банкротстве, Росреестром используется как ничтожность. Ну, потому что, хотя судебная практика не говорит нам об этом, но никто не знает, что это такое. Но положение закона есть. Поэтому мы рассматриваем подобные сделки как ничтожные. Если нет согласия временного управляющего, значит, ну и, соответственно, администрации временной. А, так. Почему еще есть вопрос с данным пунктом? Так как закон 218 предусматривает возможность, э, необходимость даже внесения в реестр информации о том, что на момент совершения сделки согласие третьего лица отсутствовало. То есть если к нам поступают документы о продаже совместной собственности без согласия супруга, то русский реестр обязан принять решение о регистрации, если документы соответствуют да, требованиям предъявляемым законом и внести запись о том, что согласие супруга на совершение сделки отсутствовало. Ни правила ведения единого государственного реестра недвижимости, ни закон о регистрации не предусматривает возможности э, снятия подобной отметки. Э, как и не предусмотрено вообще, ну, прямо точнее предусмотрено, на мой взгляд, запрет при остановке вот, при подобном поступление заявлений. Но так как государственные регистраторы руководствуются четко законом, если нет положения, очень сложно убедить их в возможности, например, снятия подобной отметки, когда впоследствии лицо приносит такое согласие. То есть регистрация производится, покупатель получает выписку с подобной отметкой, говорит, как так, мне потом продавать этот объект. И продавец такой, действительно, иду я возьму, все сделаю, принесу, ними. Но вот порядка пока нет. Не знаю, что это будут, разъяснения это будут или еще что-то. Но сегодня сложно пока с этим вопросом. Поэтому принимаются решения о приостановлении, хотя они являются незаконными, на мой взгляд. Но они принимаются в целях защиты прав заявителей. Почему? Потому что если они отметку снять потом не могут, то, по крайней мере, нужно приостановить. Сообщите им о том, что будет внесена подобная отметка, что если они не хотят такого, то пусть принесут согласие. Пока вот это в таком виде. Простите, если я правильно понял, значит можно провернуть сделку с квартиры без согласия супруга? К сожалению, да. Сегодня закон 218 предусматривает вот такие действия государственного регистратора. Кто-то хорошо подумал, чтобы написать такой закон? Безусловно, да. В да, да. Это выписки о правах покупателя, например. А да. Особые отметки. А отверстия. потом, если будет дальнейшая продажа, эта отметка остается, да. А ну, она, да, она будет. Если принести согласие, если принести впоследствии согласие, вот регистраторы. Как вы понимаете, вот если бы я была регистратором, я бы сняла отметку. Но государственные регистраторы, они э, формалисты в большинстве своем. И поэтому, когда нет нормы закона, они говорят, на основании чего я буду снимать. Где написано, что я вообще могу снять эту отметку? Заявление есть, а действия такого регистрационного нет. Есть вот такое понятие регистрационные действия. Регистрация права, перехода право обременения, полечения, договора. Внесение отметки есть такое регистрационное действие, внесение отметки, а запрете регистрации личного участия есть регистрационное действие, арест есть, а вот снять снятие ареста есть, понятно, а вот снятия вот этой отметки нету, и вот регистраторы они нервничают и не хотят этого делать, и если кто-то откажется, когда он придет в суд, и сегодня государственные регистраторы являются лицом, которые несут персональную ответственность, которые, скорее всего, будут ходить в судебные заседания потому что суд вправе признать их явку обязательными как должностных лиц и, более того, они будут нести ответственность за убытки, причиненные заявителю. он будет здесь сказать с нас, ну, с управления Росреестра, государственного органа, а государственный орган будет предъявлять в порядке регресса к причинителю. Это тоже положение закона. И Росреестр как бы на этом сегодня настаивали. Неужели никому не пришло в голову, что речь, если пойдет речь о сделке с какой-то очень дорогой недвижимостью, то супруг, не давший согласия, может просто исчезнуть с лица земли. И вопросов не возникнет. Кошмар. Государственные регистраторы все время сталкиваются с тем, какое им законодательство применять. Законодательство на момент поступления документов на государственную регистрацию, либо законодательство на момент создания этого документа. Как да, Вы знаете, положение гражданского кодекса, которое предусматривает, что договор и сделка должны соответствовать закону, действующему на момент их принятия, и он применяется в закон, действующий на тот момент лишь к правам и обязанностям, которые возникают после, применяется закон действующий после. А, значит, позиция такова, что, я думаю, в вашем случае будет принято решение о том, что а, будет внесена подобная отметка. Что согласие не представлено, потому что, что, что представленное согласие не соответствует требованиям. Я думаю, что так. Это позиция моя, вот, которую я сейчас озвучила, она связана, во-первых, с общим таким посылом «Лучше передеть», который есть у государственных регистраторов, и это, наверное, правильно. Вот. И вот, вот так вот. Угу, не по той причине, что есть такая покупать, И, можно, и в случае, Я думаю, что в этой ситуации лицо, которое э, вы имеете в виду незаконность не снятие отметки будет, да? да? да. Ну, вот я думаю, что в этой ситуации есть такие случаи, и это связано с общей проблемой оспаривания действий государственных органов в рамках исков убытков. То есть мы все с вами знаем, что действия государственных органов, значит, оспариваются в рамках, значит, ГБК, АПК, а ГБК у нас с вами, ну да, публичное производство. В публичном есть три месяца, есть время доказывания на органе государственной власти, и при этом у нас есть пленум, или постанов, или, значит, пленум, это да, пленум, который пишет, что если лицу были причинены убытки действиям государственного органа и эти действия не были оспорены, тем не менее лицо вправе в рамках иска в убытках доказывать незаконность действий и взыскать эти убытки, то есть вот эта вот форма публичного процесса, она как бы зачеркнуто, и вот э, так, таким образом можно это обойти. Единственное, как я себе представляю, в рамках этого процесса об и об убытках не будет ни бремени доказано на государственном органе. Ну, понятно, три месяца, какие три месяца, каких трех месяцев. Вот. Но здесь я думаю, что суды тоже не пойдут, э, ну, не так будет это просто. То есть нужна будет, как мы с вами, помимо факта причинения вреда, Последствий, прямая причина-следственная связь. И вот основная проблема всех исков и убытков – это прямая причина-следственная связь. Будет ли она установлена? Не факт. Убытки причинены не потому, что Ростреестр отметку не снял, а потому что покупатель отказался покупать, ну как бы, вообще убытков нет, но отказался покупать. А скажет. Согласия не было на уме. А в чем видно Росреестр? Да. Не будет. Значит, еще немного, да, на стыке, может быть, Функции Росреестра, и есть такое появилось основание для приостановления раньше его не было. Это несоответствие вида разрешенного использования земельного участка, объекту недвижимости, который размещен на этом земельном участке и права, на которые заявлены к регистрации. Значит, с чем-то связано. Как вы знаете, Росреестр также осуществляет надзор за использованием земельных участков. То есть привлекает к административной ответственности значит по статье 88, 81 Кодекс об административных правонарушениях за самовольное занятие и использование. использования. Так вот, как нецелевое использование земельного участка – это использование не в соответствии с категорией земель либо и или видом разрешенного использования земельного участка. А, так вот, по видам разрешенного использования земельного участка, как вы знаете, они устанавливаются. В рамках градостроительного законодательства Санкт-Петербург устанавливается правила взаимопользования застройки, у всех остальных субъектов тоже нигде не принято, устанавливаются главой местной администрации. Значит, там, где есть правила взаимопользования застройки, вы знаете, что есть наш город поделил на зоны территориальные, в каждой территориальной зоне есть свой перечень видов разрешенного использования. Поэтому земельный участок, который находится в определенной зоне, его на нем можно осуществлять деятельности в соответствии с порядком там, может быть до 20 видов разрешенного использования. При этом в государственном кадастре недвижимости есть один вид разрешенного использования, так предусмотрено было раньше, а сегодня прямо указано, что может быть несколько видов разрешенного использования. Так вот, зачастую э, Росрегистр привлекал к ответственности за нарушение э, порядка использования земельных участков, и указывалось, что земельный участок используется не в соответствии с видом разрешенного использования, внесенным в кадастр сведений. И заявители в суде говорили, и судьи говорили о Росреестру. А почему Росреестр вы зарегистрировали лицу право собственности вот там, например, на жилой дом, а там предусмотрен лишь животноводство на этом участке? Почему вы зарегистрировали? И Росрегистру нечего было сказать, ну вот зарегистрировали, потому что вот не связано. к административной ответственности привлечь можем. Я обнаружил еще не тогда, когда регистрировали, а вот только сейчас. Ну вот и положение вот это основание для приостановления, оно связано в том числе и с этим, что сегодня такая ситуация будет исключена принципиально. Поэтому, если вы строите, например, на земельном участке, значит, для которого установлен вид разрешенного использования животноводства, при этом для данной зоны возможно в том числе да, там, малоэтажное жилое строительство, то необходимо внести изменения вид разрешенного использования до того, как вы пойдете регистрировать права на свой дом, иначе вы получите решение о постановлении, но если не исправить, то решение в отказе. если Дом. Администрация разрешила построить на том участке земли, который даже личного строительства не предназначен. Дом построен. Вы не регистрируете. Да. А выход? Внести изменения в виды разрешенного использования, содержащиеся в кадастровых светлях. Так это не от человека зависит? Это Нет, зависит, это от, да? от человека зависит, потому что виды разрешенного использования предусмотрены для каждой территориальной территории. Так это надо, чтобы администрация изъяла этот участок из той категории земельного. Которую он относился. Это да, но здесь другая ситуация. Есть как бы категория земель, а есть нет разрешенного использования. Категория земель, она устанавливается тоже, все с ней хорошо, и то, что участок соотве... строения соответствует категории земель, это вообще не обсуждается. Администрация просто не даст разрешения, если строительство ну, не, не соответствует обвините. категории земли. Yeah. Ну, даже если она даст, и при этом строение не соответствует категории Земли, то следует обратиться с заявлением о изменении категории Земли. То, что это сложно, трудно и прочее, да, это известно, но без этого регистрации быть не может. Это очень важно и вообще за категориями земель строго. Все веселее не жизни. Да, там как бы там именно виды разрешенного использования это вообще категория градостроительного законодательства. Категория земель это земельное законодательство, а виды разрешенного использования градостроительное законодательство. Понимаете? То есть, то, что должно соответствовать категории земель, это безусловно, да? и ча чаще соответствует. Мы-то сталкиваемся вот ежеминутно, как бы, массово, именно с видами разрешенного использования, потому что лица говорят, отстань от нас Росреестры, потому что эти виды разрешенного использования, он же есть в ПЗЗ. Росреестр говорит, нет, ПЗЗ-то он есть, но так ты внеси изменения в кадастр. Как бы для порядка, понимаете, чтобы любое лицо, получив выписку, могло видеть, а вот этот участок используется вот для этого. То есть это разрешенные виды на да? <смех> да, <смех> именно. И несколько сегодня можно внести. Я вам объясню, с чем еще это связано. Потому что а, налоговые последствия есть. То есть для видов разрешенного использования, как считается земельный налог. Он считается от видов разрешенного использования в том числе. А мы. мы. Сегодня мы раньше подастро меняла. Просто уведомительный порядок. Да, уведомительный порядок изменения вида разрешенного использования, если он в рамках территориальной зоны, в пределах которой расположен земельный участок. Можно, если вы Да, да, сегодня можно. Сегодня прямо законно предусмотрено. Да, ПЗЗ открываете, смотрите, в какой территориальной зоне относится участок, или в публичной, кадастровой карте картина у себя можете посмотреть. Сегодня у меня по Питеру Торгис, поленоглости это публичная, кадастровая карта, можно посмотреть, в какой территориальной зоне относится данный участок. Значит, да, и более того, я думаю, что арендатор, которого есть, менее, который менее пяти лет, как бы. Ну, этот вопрос возникал в связи с тем, что Росреестр уже привлекает землепользователя к ответственности. И вот этот землепользователь, это зачастую, может быть, аренды от Армении видели, говорит, что «а как же так, я вот никак не могу». И здесь такая позиция, такая, что либо ты подай заявление, пусть тебе откажут, у тебя не будет вины, в случае, если к тебе придет проверяющий орган. Вот и все. то есть Такая превенция. Какое решение будет, я-то думаю, что на основании землепользователя надо вносить однозначно. Он же использует. Ну, сегодня у него животноводство, а завтра птицеводство. И что? Не поняла? Да, да, и да. Ну, да. тем более долго, нудно, да. В принципе, мне кажется, они внесут, ну, или вы внесете. Главное, подайте заявление. Я то думаю, что будет приниматься решение о внесении. То есть я не думаю, что будут отказывать. Глава местной администрации установила. Если у вас участок расположен в рамках территории, на которой распространяется действие ПЗЗ, не распространяется, то глава местной администрации присваивает вид шумового использования. Да, его распаривание. Вид шумового использования территорий, которые не распространяются ПЗЗ, либо не приняты ПЗЗ, устанавливается главой местной администрации. Ну, вот так вот. Я не очень понимаю, потому что градостроительный регламент, а одной из, составляющих, одной из его составляющих является ПЗЗ. Каким образом может быть такое, что ПЗЗ распространяется, а градостроительный регламент нет? Это либо какой-то сбой, либо если ПЗЗ есть, то у вас по идее, ну хорошо, ПЗЗ распространяются, значит смотрите ПЗЗ. Какое у вас основание именно не Значит, вот еще по поводу оснований для приостановления, конечно, вот эта цель, которую преследовал законодатель в виде невозможности отступления вправо влево от того, что он придумал, она, конечно, печально сказалась на вот вообще логике построения этих оснований. Мы вот с вами сейчас обсудили отсутствие согласия третьего лица. При этом здесь пункт сороковой отдельно. При продаже доли права собственности лицу, не являющемуся сособственником. То есть, да? хотя тоже же согласие третьего лица по сути ну, в общем это основание для приостановления очень спорное если мы с вами да, по оспоримым сделкам супругов нам закон говорит что если сделка вот такая оспорима то регистрируйте даже не приостанавливайте то по сделкам с учуждением доли со собственником он говорит нет приостанавливайте отказывайте Хотя здесь вообще способ защиты права лица, как вы помните, иска переводит на себя прав и обязанностей покупателя. То есть вообще подаешь иск и в реестр, потом тебя на основании судебного решения такого вносят. Вносишь спокойно деньги в депозит. Кому нужны эти уведомления со собственной профессией? В общем-то. Со собственник банкротства? Кто Какой был, со собственник? А, а, я поняла. То есть деньги в депозит не были внесены, он банкрот и есть списка переводе Печальная история. вам сказать? Нужно... Кажется, не теряется, но последствия, да, вот ну, последствия формально, а, на основании этого судебного решения преступления его в силу, а, будет внести на запись, на нового собственника, который банкрот, без заплаты денег. Да. С другой стороны, я думаю, что нужно... А, ну, просто понимаете, конечно, вы потом подаете иск, о расторжении договора, потому что деньги не получили. Но это все будет, если в банкротстве. Да, вы же придете как обычный кредитор. То есть вот это вот вам не поможет, не очень-то. Плохая ситуация. Аспорьвайте. Да, и очередь. Да, сроки. По поводу сроков банкротства и решения судов, конечно. Непросто. Это связано с сменой залога держателя в банкротстве. Потому что, конечно, любимое занятие кредиторов, которые, значит, одолжили банкроту денег, это начинать уступать свои права. И чем их больше этих уступок, почему-то они считают, тем будет, я не знаю, что. Но они, в общем, уступают в изумном количестве. Не производя смены залога держателям в реестре. Потом последний почему-то уверен, что ну, на него сразу зарегистрируют, ему Росреестр отказывает, и он установится вообще не в банковом деле. Потому что говорит, что Росреестр виноват. Ну, это ужасно. Еще раз громче, пожалуйста. Изменение вида земельного участка продается в Санкт-Петербурге. А если бы страны, то тоже полностью? Нет, нет, нет, это территориальный принцип действует. То есть, <соединяющие> да, по земле Санкт-Петербурга в Санкт-Петербурге меняется, по какой-то еще там, да. Так. <соединяющие> Значит, Еще по долям, раз уже заговорили, отмечу, что если ваши клиенты покупают эм, последнюю долю в объекте, то вам нужно одновременно с этим подать заявление на объединение долей, если он хочет этого объединения долей. Потому что существует техническая проблема, связанная с невозможностью внесения изменений в доли путем внесения изменений. Хотя заявление подается на внесение изменений, и пошли наплачиваются на внесение изменений. А технически это сделать невозможно, поэтому государственные регистраторы, так как брать на себя ответственность не хотят за то, чтобы там шуршать по как типа, будто бы это все равно внесение изменений, на самом деле это государственные регистрации перехода, бескошленные, вот они требуют пошлину на регистрацию перехода и заявление. Поэтому если вы только покупаете, хотите объединить, то сразу подавайте это заявление, никаких проблем. Это на самом деле пробел закона, потому что он урегулировал вот этот момент урегулировал момент когда там не покупал, не покупал не все доли а вот когда ты купил но сразу не объединил нету каждый пожалуйста наследует две одновременно две доли одновременно да ну это не надо он может не подавать у ну, него тогда будет вот по одной второй выписки так и будет выдаваться квартира да чтобы вот просто он собственник объекта одновременно подавать при этом Отмечу, что когда происходит регистрация в порядке наследования э, по различным основаниям, то это два перехода права, это две государственные пошлины на регистрацию перехода права. То есть если жена является наследником по завещанию в рамках обязательной доли, то это разные будут моменты. Не, там нет, нет, бесплатно подается. Сделка с долями, да, в право собственности. Да. Ну, безобразно вписано, да. Ну, что делать? То есть что все сделки. Все сделки, да. Это земельная только... доля. Земельная доля это да, да, Нет, это земельная доля, это только сельскохозяйственная. Исключительно, да. Да. Да. да. По поводу этого положения, на самом деле, больше всего, вот, лично, мое возмущение связано с тем, что в случае, если три лица являются со например, у каждого по одной третьей доли, как вы, я не знаю, вот меня так обучили, что если они все выступают множественностью лиц на лице продавца и предметом является квартира, то предмет это квартира, я становлюсь собственником квартиры. И для меня это вот не сделка по отчуждению долей, что они продают квартиру множественностью лиц на лице продавца. Но ничего подобного, для, для, в том числе 218 218 закона нет. Там написано, да? в том числе, что-то и отчуждение всех долей. Что-то такое. В общем, подобная ситуация. Подобная ситуация, рассматривается все равно как сделка с долями, и это требует от реального удостоверения. Это просто кошмар. Это невероятно, потому что... это ...защита от, э, изофата, то есть от э, мошенничества с квартирами. Если в этой квартире у одного собственника 5 долей, то у вас она смотрится как 5 человек. Это правильно. Я, если захотите, я вам... Хорошо, давайте я, значит, говорю, а, с чем это связано для меня. Вот Если лицо продает, как бы, есть три продавца, которых продает по одной трети мне, то есть у меня три договора, на самом деле, пусть это в одном документе, но у меня три договора, предметом каждого является одна третья с конкретным лицом, и вот я это покупаю. Если у меня завтра один откажется, у меня второй скажет, нет, ну ты покупай. Я говорю, да нет, мне не надо две трети. Нет, он говорит, ты покупай, он меня обязательно суду может. Это я должна прописать, что это целевой договор. никто за что не отвечает. Если вы... Ну, это да. Кроме собственного, который покупает. Который за все отвечает. Нет, он теряет деньги. Если он неправильно все это сделает, или найдет этого самого риэлтора, который говорит, а мы всегда так делаем, мы всегда так делали, это вообще ВИЧ просто в да. сегодняшнее время, не только в регионе, хочу сказать, в регистрационной службе тоже. Есть. Секундочку, вы, давайте, давайте, давайте. по очереди вы перебиваете. Представляете, да? Представляете, да? Безобразие. Два основания. А, то есть там будет что-ли на Да. И, конечно, Собственность, квартира, основания, там договор купли-продажи и свитерс направит собственных наследства. Так, а если я объединила объект, как же? Не... Да, у вас будет квартира, объект, квартира, расположена по адресу, подаст номер такой, основания, два основания. Оба. Ну, и скажем, дольки, основания, они будут свитерс. Ну, то есть квартира объекта. вся ваша, только по двум основаниям? А? Ой. Нет. Нет. Да. Да. Да. да. да. да. Да. Да. Там как написано? Там сделки по отчуждению. Безусловно, Да, безусловно, дарение. Да, вообще Так. Отдельно для Москвы выделили пункт. Отдельно для Петербурга, вот этот, 40-й, где продолю, а для Москвы 46 при продаже комнаты в коммунальной квартире, потому что них рост регистр, а комнаты регистрированы. Значит, немножко по поводу государственного кадастрового учета еще наблюдением является то, что закон предусмотрел возможность оспаривания решения о приостановлении государственного кадастрового учета в административном порядке. Более того, в суд вы можете прийти только после того, как вы выполнили административный порядок. Это у нас с вами... Приказ номер 193 от 30 марта 2016 года Минэкономразвития об апелляционной комиссии. Эта апелляционная комиссия создается в Росреестре, состоит из трех представителей Росреестра, из трех представителей СРО кадастровых инженеров. Соответственно, в ней вот рассматривается решение о приостановлении. Сматривается решение о и она может принять решение в пользу заявителя без суда. Вот такая вот комиссия. Нет, это только решение о пристановлении. Только. Если отказ, то все, в суд идите. Да, ну потому что это... Да, приказ номер 193 от 30 марта 2016 года, приказ Минэкономразвития. От 30 марта 2016. Минэкономразвитие. В течение одного месяца вы праве обратиться с момента приостановления. Значит, участвует там. Может обратиться либо заявитель, либо кадастровый инженер, либо организация, в которой работает кадастровый инженер. В рамках рассмотрения этого вопроса может быть запрошено заключение с РОС, ну, саморегулируем организации, не безвозмездно дают такие без заключения. Ну и, соответственно, может быть принято решение либо отклонить жалобу, нет доказательств необходимых, а отказать вообще в удовлетворении, либо удовлетворить. Это в апелляционной комиссии. Подается куда? Подается в саму апелляционную комиссию, это у нас. Нет, нет. Это подается как жалобу, вы подаете вот налог, на налоговую налогов что-то не писала. Так. То Да, да. И это важно на самом деле, потому что суд просто будет отказывать если на вот этого порядка. нет. это подается как жалоба. То есть вот вы пишете просто реестр. Письмо почтой отправляете на красного текстильщика, да. И все. То есть это как вот вы жалуетесь, когда вам там что-то плохо сделали, и подаете. Просто в МКЦ оно же по объекту принимает. Здесь вы как будете по объекту-то подавать? Ну, есть... ну, можно через МКЦ. Да, все равно. Не, не принципиально. Она так или иначе, что попадет в Росреестр. Значит, хочется отхода. А а, вот это, кстати, хороший вопрос, потому что ничего в этом не предусмотрено, я сама смотрела, потому что, ну, хорошо, не восстановят срок. Я так понимаю, что если будет отказ, пусть и в связи со сроком, это будет считаться, что соблюден порядок. Ну, я думаю, что кто-то это и все, не глянем. Так, значит, ну, еще вот это предусмотрено, как бы, регулирование, это деятельность в эксплуатационной комиссии, это порядок законе кадастровой деятельности. Это статья 26.1. Вот, закон о кадастровой деятельности приказ, который назвала. Это препарат, то есть, ну, у да, только принятие решений о приостановлении кадастрового учета. Только приостановление только учета. Еще вопрос хочу отметить, связанный тоже с тем, какой закон мы должны применять, закон действующий или закон с, на момент составления документов, касается договора бюджета в строительстве. Я не знаю, насколько вам это актуально как в профессиональной деятельности, может быть, больше актуально, как в личной. А значит, в 214 м закон были внесены изменения о том, что сегодня к Договор другого участия в строительстве, прикладывается план объекта, это первое, потом к акту приема передачи первый объем указывается дата передач, и к нему прикладывается инструкция по эксплуатации объекта. И вот это у нас 1 января 2017. Значит, если с актами приема передачи, я считаю, что вопросов не должно возникать, потому что. Акты приема передачи, они были в да, которые были заключены до 1 января 2017-го, то к приема премой передачи, которые по таким договорам, инструкции вроде как будто не должны прикладываться. Ну, потому что закон действовал вот тот тогда. И как бы все в рамках одних тех прав и обязанностей. Тогда же обязанность было передать такого-то числа. А, значит, а вот по. Планом объекта, который прикладывается к договорам торгового участия строительстве, то э, в связи с тем, что, как вы понимаете, договор торгового участия подлежит государственной регистрации, а сделки подлежащие государственной регистрации заключены с момента государственной регистрации, то момент заключения сделки он сегодня будет. И в этом смысле даже договор торгового участия строительстве, подписанный до 1 января 2017 года, он должен соответствовать на момент регистрации требованиям. Ну вот так сформулирован закон. На мой взгляд, раньше всегда плаковалось это про момент подписания. Вот по сделкам, которые раньше поджали государственной регистрации, это сделка по учреждению жилого помещения. Там тоже было с момента заключения договора. Так, момент заключения этого договора, он уже в момент регистрации как бы, Если он поджит регистрации, то в момент регистрации. Это когда... Сейчас нет, но сделки заключенные до 1 марта 2013 регистрируются. Эх, заключенные. Так это не заключенные, а получается. Это да, вот это не одно и то же, потому что заключенные, которые подлежат государственной регистрации, они заключены с момента государственной регистрации. Во закон, ну что было трудно написать? Подписанные. Нет, ну сейчас уже. Не сейчас уже эта проблема просто несколько отошла и касается только старых каких -то документов. Ну там уже так. А. Итак, сегодня государственный кадастровый учет э, или государственная регистрация могут быть приостановлены не более чем на 6 месяцев, не более чем на 6 месяцев э, однократно на основании заявления лиц, подавших документов. При этом. Документ заявление о приостановлении должно быть подано двумя сторонами. И вот у нас есть 6 месяцев. По решению государственного регистратора э, регистрация может быть приостановлена на срок не более чем э, 3 месяца. Итого, у нас с вами 9 месяцев. Для того, чтобы. После еще можно Да. Именно. Всего 9. А изменения цены, кто при этом будет учитывать? Нет, нет, это прощение государственного регистратора, то есть это связано с недостатком каким-то подных документов или чем-то таким межведомственным запросом, может быть. То есть вот на межведовственный запрос он поступил, ответ регистратор на три месяца приостановим. Раньше как? Раньше он приостановил для того, чтобы направить межведомственный запрос. Раньше так было. А сегодня он направляет наш ведомственный запрос и ждет ответа. То есть он приостанавливает, чтобы ответ получить. И тогда, как бы вот прошел срок регистрации, в последний день он, например, делает этот запрос, приостанавливает на три месяца, и ответ может не поступить за этот срок. А при непоступлении ответа отказ. Поэтому имеет смысл сторонам как бы приостановить по собственному заявлению. Надо понимать, куда запрос отправлен. Если он отправлен в ФНС в Магадан, по юрлицу отчинительных документов, наверное, имеется в виду пространения Да. Я хочу поговорить о наследстве. Если положено в лет 5-6, то мы по разному каждому обращаемся. Может быть, 10 лет тому назад, уже, 20 лет назад. Значит, по наследству доля перешла наложенного отца к дочери. Вот. ранее возникших прав. Да, да, да. Да. Итак, значит, по ранее возникшим правам у нас такая история, что если права возникли до введения в действие закона о государственной регистрации, то они считаются действительными. Но для совершения сделки сегодня с этими правами они должны быть зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости. Я вас объясняю еще раз. ГБР в то время это одно. Единый государственный реестр недвижимости, сегодня это другое. Так вот, чтобы сегодня сделку с этими правами совершать, лицу необходимо ту регистрацию ГБР перенести, нему, зарегистрировать в действующий сегодня реестр. И для этого у него есть две возможности. Первое ⁇ это сделать это просто по желанию вот сегодня, не потому, что он сегодня продает, дарит или там в аренду сдает, а просто для того, чтобы вот получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, что он собственник конкретного объекта. Он платит 1000 рублей государственной пошлины, берет свое соглашение о распределении долей между наследниками, что там у него есть, вот этот старый договор, который был когда-то в ГПР зарегистрирован, и все с ним нормально. Он его заявление при условии оплаты пошлины подает в МФЦ, и государство, и Росреестр осуществляет государственную регистрацию. Если запрашивалась выписка из единого госреестра, то выдавалась эта единая выписка на, на те доли, которые на те, на те доли, которые соответствовали, когда вы. Еще раз объясняю. Смотрите, бывают ситуации такие, что в выписке, которые вы сегодня получаете на объект, выдается запись о правах тех старых. Такая ситуация у вас? между сыном и, э, и внуком уже было сделано соглашение в нотариате, и уже, значит, одна треть Абса перешла еще к этому сыну. И получается, что две трети владелец сын, а одна треть остался внук. Вот. И все это было зарегистрировано тогда и все. И выдавалась справка, э, выписка из единого государственного реестра, что значит один собственник вот этот две трети, а другой собственник одной трети. И я хочу спросить, в этой ситуации это что, опять надо перерегистрацию делать? Э, именно те документы, которые были уже конкретно сделаны, понимаете, 10-20 лет они Перерегистрацию документов делать не надо, а вот зарегистрировать право, возникшее на основании этих документов, если у вас в выписке, которая сегодня выдается из реестра, указано, что дата регистрации до 31 января 1998 года, до этого момента, то нужно подать заявление на регистрацию ранее. Тогда Если не нужно лечить. Да? Если у вас зарегистрировано было право в едином реестре, то ничего не нужно больше делать. Пусть это получается только распространяется до 31 декабря 1998 -го года. Надо, это про ранее дам... возникшие только до 31 января 1998 года. Да, это про ранее возникшие. А если вы про объединение долей, просто объединение долей вот, по закону, то есть если он хочет сегодня объединить эти доли, которые у него с вами на основе наследства, то ему Какой возникли? давно, то тогда... Отожди, да. 31 не было Нет, возникли. просто возникли, неважно когда. Вот у вас в 2000, например, возникли, в 2002 или 2008, -м, к примеру, вот он приобрел там 5 долей вот в эти годах. И сегодня у него там по одной пятой. но все пять. Он подает заявление на объединение этих колеса. Если хочет. А если хочет, то не подает. Все нормально, у него будет по одной пятой. Пять штук. Пять штук. А если опять возникнет ну, наследство. Ну, да, они все перейдут. Все да, все перейдут. Все да. Да. Да. да, так и будут переходить, да, пока кто-нибудь не захочет объединить. Это пожелание. Это, это пожелание. Пожелание. А да. уже следующему наследнику здесь уже надо будет открыть эти все пять ну, не надо, а если он захочет, просто люди не любят, когда у них по одной пять штук. Первый вариант действий, это если вы, например, обратились в Федеральную налоговую службу, которая по 32 статье 218 закона обязана направлять, в Орган государства регистрации сведений об изменении наименований лиц и индивидуальных предпринимателей, и она вам отказала. У вас есть вариант обжаловать это? А? Но это бездействие. У вас есть возможность обжаловать это? Если вы обратились за этим к ним, или в какую ситуацию, еще раз? Так, соответственно, вы в праве сами представить документы? Я понимаю, Да, я объяснила же это. То, что налоговая не предоставляет, Розреестра как бы заставить налоговую ступить ее палкой, не может. У нас нет такой палки, к сожалению, много с удовольствием. Они от, не то, что от, отказывают, они, заявитель к ним обращается, говорит, направь, вот у меня был, ромашка стала, не знаю, лютик, направь, просто реестр, они пишут, а мы не обязаны. Он им статью приводит, закона 218, где написано. Направляет, обязаны направить, они пишут, мы не обязаны, а Росреестру, что в этой ситуации делать, я вам скажу, потому что юридическое лицо такое должно пошлину заплатить за внесение изменений, если он сам идет, хотя по межведомственному запросу налоговая должна, так вот, действия налоговой бездействия обжалуются и взыскиваются убытки в размере государственной пошлины, оплаченной им самим за внесение изменений. Данные не пришли, не отдаст ничего. А публичная кадастровая карта вам какую информацию дает? Ну, есть такой объект в какой-то кадастровом На самом деле ситуация, Я не могу прокомментировать, с чем она связана, может, это технический какой-то сбой. Как такое возможно? Просто получается, значит, возможно. Если вас интересует по безхозяйным объектам, то проблем нет. В Питере ставятся такие объекты на учет. И как бы говорите, нет... Ну да, у нас это... Ну вот насчет, да? Да. Если вам районный откажет, значит обращайтесь в Кио. Я просто не уверена, что по полномочиям в Питере это делает районная администрация. Я думаю, почему что-то делает Кио в Питере. Я сейчас не помню. Врать не буду. Ну вот я говорю, поэтому кио делает. А я не пойму вы, да, вот про бесхозные это ведь будет городским потом. Я не понимаю. Есть может у вас да. можете, можете, можете, можете, можете, можете привести положение, чтобы я прочитала? Я просто не понимаю, о чем вы говорите в таком контексте. Да, давайте. Угу. Нет, пожалуй, нет. Нет, так про налоговое я говорю в смысле просто про налоговое, потому что у нас вопросов много сейчас связано, обращаются, жалобы пишут, на приемы ходят, чтобы вы просто знали и могли подсказать. Да. пожалуйста, организации государственного еще Если вы хотите сделки с ней совершать, то требуется тысяча рублей. Конечно, это регистрация ранее... Да, это... Справка с БТИ, она понадобится для того, чтобы Росреестр произвел регистрацию ранее возникшему право. Это касается вот таких сделок, сделок с приватизацией. Раньше, как сделки по приватизации жилых помещений, они подлежали регистрации в а, БТИ районы, это что-то такое. Вот, в книге ПИП. Вот, книге ПИП. Да. да. Поддержали регистрации, так вот, Росреестр при поступлении таких договоров, на, да, да, до регистрации ранее возникшего права, он делает запрос в администрацию, чтобы получить выписку из книги ПИК, был ли такой договор зарегистрирован. И только да, при получении ответа производит регистрацию ранее возникшего права. То да, регистрация ранее возникшего права, так и называется заявление, Пошли на 1000 рублей специально. Поняла. Вам нотариус не выдаст свидетельство про собственности на него. Да. И здесь возникнет вопрос о том, кто заявление заявлением-то пойдет. Лучше бы наследодатель успел. Ну, значит, кто и над ним обвекает. Скажите, а да. про что-то дальше будем говорить? Про что? Про прощенную. порядок. На земельный участок? Да. Он все сохранился. Перекочевала статья у нас. А, -а, -а, -а. Угу. Да, -да, -да, -да, -да, да, да, да, да. Давайте, Давайте попробуем. А вопрос такой. Давайте проставить. вопрос сразу. Да, а есть правоостановочный законодатель, будущий правовладатель, что Это договор стали срочно создание. И 12 переходов, но не подтверждённых документами. Это мы узнали из мегетарского дела, что было 12 переходов прав, в том числе, там, есть На земле. На землю. Право, да, дайте, Я так понимаю, что будет приостановлено, потому что у нас нет оригинала, у нас нет цепочки, понимаете, да? да. Вот что в этом отношении не менялось, все так и осталось, и что мы Либо это судебное наменение, право именно как ранее Вы знаете, а все, встали, все встали, осталось встали, так, как было по этой статье. То есть там, если... Да, да, можно если... цепочку собрать в или в материале Именно по земле, по да. Земле, земле, то есть там по дому можно... Документ, подтверждающий права, а, права предшественника, то здесь вам нужна да, цепочку. И, иначе никак. А по земельному чему можно Да, конечно. смотрите, до 1 января, а, если земельный участок, если я вам как-то предложить, то есть, пожалуйста, нарушение земельного значит, площадь, допустим, стоит. Я сейчас пойду и повторю вопрос. Правообладатель, земельный участок, площадь, допустим, стоит на кадастровом учете, пошли, отмежевали, зарегистрировали свидетельство, сначала у вас в Росреестре, да, вот 1100, отмежевались больше, чем на минимальный размер, утвержденный по ПЗЗ, кадеты прошли в кадастровый учет, да, соответственно, пришли в Росреестр, с 1 января что-то поменялось, у нас регистрировали права прибавляли эту площадь, то есть, по сути дела, права в документа нет, но предъявляя две выписки из ПЗЗ, мы регистрировали площадь, допустим, 1500, да, потому что прибавляли. 599 мы uh -huh. могли, у нас по области, области, по 600 квадратных метров uh -huh. минимал, установлено uh -huh. uh -huh. везде в районе Катистана решение совета и депутатов. Поэтому, как бы, вот сейчас есть изменения? У меня изменения. ни одного дела, как бы мы... Нет изменений. Принципе, то, то есть это остается, получается, что мы пройдя, одновременно мы получаем внесение изменений в кадастров, правильно, вот это изменение, и одновременно изменение в реестр. Смотрите, у вас, если площадь изменилась более чем на предельно возможной, в рамках уточнения... Не более чем... Не более чем... Не более тогда чем нет, чем нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Вот я, да, сказала об этом в самом начале, о том, что ни одного такого машиноместа зарегистрировано не было. Почему? По-видимому, это связано со сложностями, видимо, работы с кадастровыми инженерами. Потому что я, например, слышала, что возникает вопрос о том, каким образом кадастрить подобные машины места, так как границы их нарисованы краской. Сегодня не так нарисованы, а завтра там еще плюс 20 см прихватил соседа. А у кого мотоцикл, и у кого там еще семейные машины места. И вот э, непонятно, потому что когда застройщик это будет делать в рамках, там все, застройщик нарисовал, как нарисовал, вот и бог ты с ним, вот он все поделил, ему вроде как не ради кого стараться. А вот когда дольки, пока нет, ни одного машинного места такого нет. На сегодняшний день вот. Федеральный закон, который рассказывает таким образом, что просто собственник Дольки в женом помещении правит произвести кадастровый учет вашего места, поставить его на кадастровый учет согласно всех сособственников. А кадастровые работы, как вы понимаете, это кадастровые инженеров, которые вообще осуществляют индивидуальную цифру Вот Что они там делают? Они по идее по законом о кадастровой деятельности и правилами осуществления учета кадастровой. И вот там есть проблемы с границами. И никак это пока не разъяснено и непонятно. Да, да, да, да. про со-собственников долет проект собственности, когда продажа производится. Более 20 человек если это то публикуется на сайте. Ну, я считаю, что можно применить это к вашим местам, теоретически возможно такое. Почему нет? Если этим такое, то почему здесь по-другому? Даже глупо. Есть аналогия с законом гражданского законодательства? Может быть и ладно. Коллеги, давайте, я думаю, приостановимся с вопросами, дадим возможность Дарье Николаевне рассказать самое хотя бы интересное из того, что у нее есть, еще у вас будет время ее помочь с вопросами, да, потому конечно. что иначе упустим кое-что важное. Да, давайте, значит так, значит мы с вами остановились на приостановлении государственной регистрации. Какой здесь есть интересный пункт? В часть 4 статьи 30 218 закона указано, что государственная регистрация значит, осуществляется при остановлении прав, связанных с учуждением или обременением жилого помещения, если. Жилое помещение приобретается с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, допускается только на основании совместного заявления сторон и документа, подтверждающего согласие на это кредитора взаимодавца. То есть, если у нас по общему правилу, у нас вами приостановление по заявлению двух сторон, то здесь у нас появляется согласие кредитора на приостановку государственной регистрации. В данном случае, даже если перед нами будет э, нотариальная сделка, у да, которых законность не проверяется, э, тем не менее нотариус должен будет принести согласие заиммодавцам для того, чтобы приостановить такую государственную регистрацию. То есть э, по нотариальным сделкам нотариус тоже может обратиться. А здесь вот есть такой момент. Так. Да, для приостановления нужно согласие банка. А, для. Да. Да. Да. да, мы сейчас с вами оказываем только приостановление. Значит, возврат заявлений государственной регистрации осуществляется только по заявлению двух сторон, это пункт 41 статьи 26. При этом, если пристав подал документ на государственную регистрацию, то возврат может быть осуществлен по заявлению пристава, либо по заявлению суда, если их представляет суд. Значит, по поводу, кстати, межведомственного взаимодействия. Если был нарушен срок предоставления сведений, то установлена административная ответственность за это для всех, кроме суда. Другой вопрос орган, который привлекает. Сегодня он не зафиксирован в кодексе в административных правонарушений. Поэтому я думаю, что обращаться еще надо в прокуратуру. Вот, девушка, которая спрашивал о методах воздействия на налогового. Итак, а что еще мы с вами отметим? Давайте, давайте прервемся, может быть. А? Прервёмся. Так, коллеги, это... давайте дадим, дадим. Николай не отдохнуть да? хотя бы минуту 10-15, а то уже горы пересопло. И, пожалуйста, в перерыве не занимайте её вопросами, дайте отдохнуть. Еще у нас 2 часа впереди.